Достаточно часто, когда ко мне приводят детей из неполных семей, назовем это так, то работа с детьми начинается с того, чтобы рассказать ребенку о разводе. Почему имеет смысл рассказывать ребенку о разводе? Дело в том, что... Для ребенка эта ситуация травмирующая ничуть не меньше, чем для взрослых людей. Но и сегодня я вам расскажу, как ребенок видит развод своими глазами. Дело в том, что ребенок достаточно маленькое существо. Мы сейчас говорим о детях лет до 15-16. Собственно говоря, механизм работает очень часто и в дальнейшем, несмотря на возраст. Итак... Ребенок – это эгоистичное существо. И ему кажется, что весь мир для него, и он есть причина всего этого мира. Он есть заводила всего этого мира, и все в этом мире происходит из-за него. И тогда про развод. Родители развелись из-за него. Он какой-то такой плохой, что... Родители его бросили. И если вы посмотрите даже в фильмах, очень часто показывается именно это. Когда ребенок обижается на то, что его не любят и что вы развелись, потому что я плохой. Это если ребенок чуть постарше. Младший ребенок так вам не скажет. Но это будут достаточно глубокие его переживания. Что происходит в дальнейшем? В дальнейшем происходит следующее. Ребенок начинает как-то думать и решать этот вопрос. Плохим никто быть не хочет. И он будет постоянно выслуживаться и заслуживать любовь, показывая, что, в общем-то, он не очень-то и плохой. А может быть, имеет смысл меня похвалить? А может быть, то есть докажи мне, что я хороший и что я не такой плохой, и тому подобного рода вещи. Это первый момент. Второй момент. Родители разводятся, и ребенок начинает понимать, что взрослые какие-то странные люди, им доверять нельзя. Мама и папа не справились, и они нуждаются в заботе. И тогда он становится на место взрослого человека и начинает заботиться об оставшемся родителе. Иногда это мама, иногда это папа. Потому что в любом случае этим людям доверять нельзя. Они сделали так, что семья распалась. Это серьезное допущение, то есть серьезный косяк с их стороны. Поэтому надо мне все брать в свои руки, и теперь я ответственен за семью. На этих людей положиться невозможно. Ребенок становится взрослым, естественно, в своей голове. Никто ему никаких полномочий и прав не давал. И тогда этот взрослый начинает показывать паттерны поведения взрослого человека, он оставшемуся родителю, из позиции взрослого. Рассказывает, что ему делать, как себя вести, и с годами это очень сильно усугубляется, вплоть до того, что родитель начинает ради этого ребенка жить и все делать. Как-то ко мне пришел парень 27 лет и говорит: Давайте мою маму женим, я не забочусь, не могу ее бросить, а у меня предложение за границу. Вот примерно так это все и выглядит. После разговора о том, что ваша мама очень даже сама в состоянии о себе позаботиться, а у вас есть ваша жизнь жизни, вы можете не заботиться о маме, как вам хочется, он был очень благодарен. Я его освободила от очень великих грузов, которые за это время он себе набрал. Так вот, что я пытаюсь сказать. Когда вы говорите ребенку о разводе, что нужно сказать? Первое, нужно сказать, что ты хороший. Второе, то, что мы тебя любим. Третье развод, смерть, что-либо еще, что влияет на смену привычного уклада жизни для ребенка, для него сложны. И поэтому направление разговора идет в ту сторону, когда мы объясняем ему, что его уклад жизни будет максимально сохранен. У тебя останутся и папа, и мама. Ты будешь видеться и с этим человеком, и с этим. Вот с этим тогда, вот с этим вот тогда. И тому подобного рода вещи. Другой момент, что очень часто взрослым в этот момент не до ребенка очень сильно. И то, что они говорят, во-первых, сложно воспринимается потому что все, что я говорила про ребенка, проходит еще и в голове взрослых, и тогда их голос звучит как-то, знаешь, мы тебя любим, у тебя и папа, и мама, в общем-то у тебя все останется как было. То есть я сейчас говорю очень странным, неуверенным голосом. Собственно, откуда у ребенка и возникает ощущение, что... Если мама врет, то что-то случилось страшное. Наверное, я что-то сделал совсем не то и не так и тому подобного рода вещи. Если не говорить с ребенком о разводе, совсем, ну, подумаешь, ребенку там год-два, он же ничего не помнит и не знает. Знаете, что удивительно? Удивительно то, что если остается второй родитель в жизни у ребенка, да и если даже его там не очень много, он рано или поздно узнает о разводе и создаст себе собственную химеру, ему будет достаточно больно, и когда он поймет, что он, допустим, плохой ребенок, он начнет показывать плохие паттерны поведения. То есть это так называемые трудные дети, это так называемые болезненные дети, это так называемые проблемные подростки и тому подобного рода вещи. Но если я плохой, давайте я так и буду делать, как от меня ждут. А родители хотят, чтобы я был плохим. Давайте я так и буду делать. И я им буду всячески подтверждать, что я плохой. Плюс еще, когда у меня что-то случается, тут автоматом внимание родителей приковывается ко мне. Более того, очень часто мама начинает трезвонить папе и говорить, вот у тебя опять проблемы с сыном, там тебя вызывают в школу. То есть семья соединяется. Очень классная такая спасательская миссия у ребенка, когда он пытается всячески сохранить семью, сделать то, чего у взрослых не получилось. Он же теперь главный, и он же за все это отвечает. Поэтому э, объясните своему ребенку, что взрослые отдельно, а дети отдельно. Это первое. И второй момент, то, что я... Взрослый человек, я о себе сам или сама позабочусь. Ты можешь быть собой, и тебе не надо обо мне переживать. Да, мне сейчас не очень хорошо, но пройдет чуть-чуть времени, я восстановлюсь, я у тебя останусь навсегда. Либо еще каким-то образом. Вы сегодня поняли, как ребенок видит все происходящее. Он решает, что он причина этого развода. Он не знает, что есть другие люди и что вы разошлись совсем по другой причине. А если вы врете ребенку, он не понимает, что вы врете, но он видит, что что-то не то и что-то не так, а все неизвестное вызывает ощущение опасности. И тогда ребенку опасно жить в семье тоже со всеми вытекающими. Поэтому разговаривайте с ребенком либо сами, либо с помощью специалистов. Это нужно сделать для сохранения психического здоровья вашего ребенка.